Сегодня хочу поговорить про такую тему Должна ли церковь помогать своим прихожанам? Церковь, мечеть, синагога В общем, любое религиозное учреждение Должно ли оно помогать? Смотреть до конца И мы с тобой это вместе обсудим Итак, привет! Ты на канале Брамовед Здесь мы обсуждаем психологические вопросы Жизнь нашего общества Меня зовут Антон Шульгин, я дипломированный психолог и решаю психологические проблемы людей. Если у тебя такие есть, приходи ко мне, я буду рад тебя видеть. Итак, давайте начнем. Смотрите, вопрос такой, вопрос такой, должна ли религиозная организация, религиозное учреждение помогать своим прихожанам? Будь то церковь, синагога, мечеть, я не знаю, что у нас еще есть такое, да, вот из традиционных каких, значит, учреждений. Купил лампочки, между прочим. Был в магазине Leroy Merlin, очень понравились. Решил разнообразить себе фон. Вот, все для вас, все для вас, мои зрители. В общем, смотрите, идея такая, идея такая. Сейчас поделюсь своим личным жизненным опытом. Точнее, даже не моим жизненным опытом. Это ситуация, которая возникла у моего очень близкого друга. Значит, у меня есть близкий друг. Может быть, даже он сейчас смс-ку прислал. Который живет в регионе нашей страны. И он является религиозным человеком, он ходит в церковь, он живет в небольшом областном центре, там, по-моему, тысяча человек, наверное, не больше. То есть прям небольшой-небольшой уездный городочек, там своя церковь, и он является активным прихожанином. То есть он три или четыре раза ходит в церковь, посещает службы, а значит, помогает батюшке, жертвует деньги. Словом, он, он общ, участвует в жизни общины. Прям вот э, настоящий, верующий, который по-настоящему участвует в жизни общины. Да слышу, слышу, пишите мне. Ладно, клиенты, наверное, пишут. Очень часто не, не отключил телефон. И он на протяжении, наверное, последних 10 лет занимается активным, принимает участие в активной жизни. Да? Он у себя, значит, когда приезжают какие-то проповедники, да, там вот батюшки, он некоторых у себя дома, значит, размещает на время, пока они к ним приезжают. В общем, так или иначе, жертвует деньги на строительство и восстановление храма. В общем, работает на обычной работе, да, и живет такой, сказать, жизнью. У него там жена, есть двое детей. И вот относительно недавно, порядка полгода назад такая ситуация интересная возникла. Ему поставили достаточно серьезный диагноз. Там не смертельная болезнь, но очень серьезная. И проблема в том, что она требует очень больших денежных вливаний. Больших денежных вливаний, либо серьезные связи должны быть, да, кто, либо знакомство с какими-то фондами, чтобы за тебя проплатили люди. Поскольку он человек очень простой, работает на самой обычной работе, и поскольку я понял, у него оклад... Но сейчас, если перевести, где-то это порядка там, 15 тысяч рублей. То есть там, на 15 тысяч рублей тебе даже там, на один курс лекарств не хватит. И вот он обратился с просьбой непосредственно к батюшке, к настоятелю храма, да, в который он ходит, за финансовой помощью. Также за помощью административного характера, да, в виде каких-то, может быть, знакомств, связей. И, значит, ситуацию он объяснил, то есть он там был не лишним человеком, далеко не последним человеком, его знали, знали о его проблеме, это не было выдумка, это действительно возникла серьезная медицинская проблема, которая требует решения с помощью больших финансовых вложений. Он, значит, обратился к этому батюшке, рассказал ему все, показал, да, и вы знаете, и этот священник ему отказал. Он сказал, да, я признаю, что ты жертвовал деньги, на восстановление этого храма, ты жертвовал свое время, приходил сюда, да, на службу посещал, ты жертвовал свои силы, свои какие-то ресурсы, ты нам помогал, но извини, храму нужно покупать стройматериалы, покупать землю, покупать то, покупать все, покупать третье, десятое, и, значит, тебе мы помочь не можем. Тебе мы помочь не можем. А, дабы, так сказать, не нарушить чистоту эксперимента, да, я это видео вообще хочу сделать неким видео вопросом к моим подписчикам. Просто хочу узнать вот твое мнение, потом я скажу, что произошло. Либо в комментариях напишу, либо вообще в отдельное видео сниму. В общем, вопрос такой, а должна ли религиозная организация помогать своим членам, попавшим в беду? Я сейчас полностью убираю момент жульничества, да, потому что бывает такое, что человек с улицы придет и скажет, все, помогайте, давайте мне деньги. Это как бы понятно, это в принципе более легко этот вопрос решить. Но если, но если человек действительно участвует в общественной такой вот жизни, в жизни общины да, вот религиозной, и с ним приключилась беда, Должна ли община, должен ли, должно ли лицо, принимающее решение, да, как бы ну, наставитель храма, там, либо президента, я не знаю, вот, в разных конфессиях по-разному называется, должен ли он выделить деньги, должен ли он помочь этому человеку? В общем, этому человеку отказали по всем фронтам, сказали, что извини, то есть пока ты активно работаешь, пока у тебя есть ресурсы, пока ты нам что-то можешь дать, ты нам нужен. Но как только а, тебе потребуется помощь от нас, извини, у нас есть другие дела». Честно скажу, у меня лично ситуация очень сильно резанула ножом по сердцу. Прям сильно резанула. Потому что, как бы, с одной стороны, да, я понимаю, что морального какого-то права потребовать... У этого, это, это, это, как бы, вот этот человек не может, не имеет морального права потребовать у церкви, чтобы ему она что-то сделала лишь на том основании, что он что-то жертвовал. Это понятно. Но точно так же и церковь не имеет никакого морального права попросить или потребовать, чтобы какой-то там человек что-то жертвовал церкви. Тут как бы дело взаимообоюдное, просто взаимообоюдное. Вот я хочу помогать да, вот какому-то храму, я помогаю. Храм захочет мне что-то сделать, он, потому что храм прежде всего это люди. Это, это вот как бы, ну там вот Бог, естественно, прежде всего, и люди, которые ему служат. И, соответственно, тут возникает интересный момент, что мы здесь приходим для того, чтобы друг другу что-то дать, и когда мне что-то нужно, реально нужно, не выдумано, мне отказывают. Вот возникает вопрос, а что делать дальше? А как я дальше буду ходить сюда, зная, что мне один раз в момент нужды мне очень сильно отказали? Собственно говоря, хочу вам задать этот вопрос, как вы считаете? Как вы считаете? Два даже вопроса задам. Первый вопрос. Имеет ли моральное право и должен ли человек обратиться в церковь, да, вот в любую религиозную организацию, там, в синагогу, в мечеть, неважно, куда он ходит, имеет ли он моральное право и должен ли он обращаться в минуту нужды, когда у него все другие возможности исчерпаны? Но ну, нет, нет, нет, некому больше ему помочь. Это первый вопрос. И второй вопрос. А должна ли церковь, либо вот религиозная организация, должна ли в таком случае она ему помогать? Появляется у него некое моральное обязательство перед этим человеком или нет? Мне вот действительно интересно твое мнение, я тебя прошу, пожалуйста, напиши его в комментарии, потому что ситуация она действительно вот неоднозначная. Понятное дело, что нужно же смотреть, а что за человек, какие диагнозы, о каких суммах идет речь, а насколько богат храм, да, куда вот он ходит, может ли имеет, имеет ли он возможность или нет. Но просто при тех равных, при тех вот равных прочих условиях, которые я тебе дал, вышло же, пожалуйста, свое мнение, должен ли Храм, да, прежде всего это люди, которые возглавляют и управляют этим храмом. Помочь этому человеку или нет? Пожалуйста, напишите в комментариях, мне реально это интересно. Все, давай, вот, до встречи.